А СМР. А знаешь шутку про фламинго? Все это попробуем. Сегодня туалет на всю ночь займу. А сорок-то не натурал. Килька. В ПОПКЕ ШПИЛЬКА а, Привет, я Энни Мэджик, и давай сразу к делу, подписывайся там вот скорее на канал, если любишь самые разнообразные видео, а не однотипный контент И вообще, на самом деле, чтобы нас скорее уже стало 2 миллиона, чтобы я смогла скорее снять клип на 2 миллиона, ставь лайк, если тебе больше 5 лет, во Точно, тогда на этом видео будет очень много лайков Ладно, я шучу на самом деле, ставь лайк, если очень ждешь второй сезон Смешилкины Кстати, ребят, я всегда говорю вам, чтобы вы развивались и расширяли свой кругозор И вот вопрос, тебе о чем-нибудь говорит фамилия Медичи? Нет? Пропустили на уроках истории, да? Или вам даже не рассказывали Четыре римских папы были из этой семьи Две королевы Франции Не знакомо? Окей А вот эти имена о чем-нибудь говорят? Рафаэль, Микеланджело Если что, я не про черепашек-ниндзя Тициан, Боттичелли это одни из художников, которые работали на Медичи Ладно, ладно, я на самом деле вас не виню Потому что я по себе знаю, насколько может быть многим скучно Читать какие-нибудь исторические книги про 13-18 века Ренессанс, герцогов Или слушать лекции по истории про великих людей Но вы хотя бы можете смотреть фильмы и сериалы Кино один из самых неунылых способов развиваться. Поэтому я предлагаю вам, чтобы не скучно было, прокачивать свои мозги вместе со мной. Вот, например, сейчас на Кинопоиске есть возможность эксклюзивно смотреть сериал «Великолепные». Медичи. Здесь, видимо, у меня должно было что-то лежать. Почему я говорю именно про кинопоиск? Потому что я по своему опыту знаю, что где-нибудь в другом месте вы можете просто-напросто напороться на какой-нибудь ужасный перевод, еще и неправильный, с вот таким вот гнусавым дядькой. Компания не хватила денег на перевод, представляет. Кругом вылазят такие казино. И азина три топора! У меня просто <как> топора не было, непропускаемые всплывающие минус время из вашей жизни и качество 360 максимум как-то сложно погрузиться в атмосферу еще и ренессанса да эй Верните качество. А на Кинопоиске можно смотреть бесплатно по подписке Яндекс Плюс в высоком качестве ну, и без рекламы. Поэтому найдите время и обязательно посмотрите сериал «Великолепные Медичи». По крайней мере, вы будете знать, кто эти люди и чем они занимались. Я-то вас стыдить не буду, а вот если кто-нибудь другой спросит, вы сможете не упасть в грязь лицом или даже блеснуть знаниями. Так что ссылка в описании, как всегда, вот там внизу. И поехали! Хорошо, что это... Э, Маруся вернулась, да? Да! А что это ты там делаешь? А я это... Я камеру купил! На последние деньги? Во! Ты еще осталась! А ну дай сюда! Мне еще за продуктами! Вот тут вы пятерочку идти. Не с этим, мамаша, я все узнал. Будем известной семьей видеоблогеров и вот тогда зажрам. Да что вы говорите? И вы все будете мне помогать. Своих пацанов. Друзья не предают. Э, э, э, э, так, маловато ты еще о таком думать. Помоги лучше папочке своему разобраться, Пап! Че? А ты вообще знаешь, что снимаешь? А что там снимать? Ну, разные, про разные! Вот, например, у меня есть любимые каналы. Короче. ЛЕГКО! Раз уж на то пошло, у меня будет кулинарный канал и женские советы. Как не выйти замуж за тупого мужика и реакции, Маленькие реакции. Что я сделала не так? Перевезем баб к нам она будет снимать видео, ау, как низко флекси для пожилых. Низко что? Что? А если бы Петя, Даня и Ева были здесь, мы могли бы снимать скетчи. Ничего, наши эти подшипники внизу там напишут. Ой, пап, подписчики в комментариях. Да, я так и хотел сказать. А может ты будешь снимать челлендж «Попробуй не засмеяться»? Ты куда полез? блин, кот что ли? Они это, что типа, нищие? Они нас не видели. Ч ⁇ ты ной? А в ч ⁇ Нет, не воровал картошку. Может, ты... Дивай-вай? Вот, блин, дивай-вай на Хэллоуин не удался, но какая-то прикольная... Сам не знаю, что это! Может, обзоры техники? Пауэрбанк, большой, толстый, как кирпич! О, блин, какой тяжелый, тяжелым! Убить можно! А это... Э звуковая карта! Большая! Айфон, про них вы и так все знаете! Наушники! Вечно запутывающийся. Качество плохое. А это зарядка от вот этого. А что это за хрень вообще? О, Господи, может тебе рассказывать страшные истории. АСМР. Ужасная история. Шел как-то ежик по болоту и в нем жила пиявка и тут пиявка напала на ежика жик такой а! а пиявка такая а! пиявка высосала всю кровь из ежа конец А, слушай, может ты не будешь сниматься, вдруг в школе узнают об этом может тебе озвучивать игрушки, мультики, там... Я обкуренный медведь, а это мой дружбан. Жирный! Хотим познакомиться с классными цыпочками. Привет! А что у тебя голос такой? А я не знаю. А знаешь шутку про фламинго? Ха -ха -ха. Нет! А я сам не знаю. ха, -ха. Круто! А давайте устроим драчку! Мне кажется, нужно найти что-то, что ты любишь больше всего, и у тебя получается лучше всего! А, есть! Что есть? Я люблю есть! И сделаю это лучше всего! Вот-вот! Поэтому я пошла в магазин! А ты отсюда, давай, помогай. Ща позерим, что там у нас есть по этой темке. Я думаю, у Евы бы точно получились прикольные распаковки и обзоры. А Даня бы играл в какие-нибудь игры. И Петя бы тоже вот плей снимал. Маруся, Маруся, Маруся. Маруся. Батя сказал, Батя сделал. Цвет настроения Ужин. Пап, может, хотя ладно, просто будь с собой. Короче, у меня тут куча еды из пятерочки, красная цена и всего чо. 434 рубля! Жрать уже охота, блин. Мы с тобой, братюня и сестрюня, все это попробуем и выберем, что купит батя ван лав на сто рублей. Начнем по-мажорски с колбаски. Классическая за 40 рублей. Я думал получится как у самура о, о. О. Хлеб всему голова Но его тут нет Поэтому хрен всему голова Хотя вряд ли хрен Это голова Но стоит он Почти как колбаса 35 рублей 29 копеек из чего сделан этот хрен, раз он стоит столько же, сколько мяса? То ли хрен из мяса, то ли мясо хреновое. Колбаска классическая, в туалете ночь эпическая. Не беру. Может хоть хреном лучше пойдет. Хрен, берем кефирчик. Вот так трогаешь и прям ну кефир 3199 один Кефирчик, пей, все сумей, Батя берет. Походу я сегодня туалет на всю ночь займу. Ладно, им не привыкать. Загадка от Бати. Если в колбасе мяса нет, есть ли крабы в крабовых палках? 39 рублей. Смотри, будешь есть много крабовых палок, превратишься в краба. Сейчас узнаем, сколько дней можно питаться. 12 дней. Потому что их, правильно, двенадцать. Реально, как краба съел, блин. Нафига в крабовые палочки сувать все, кроме краба. что они крабовые уруны? не берем приправа для курицы состав натуральный 13 рублей кому нужна приправка у того в попке булавка Короче, для бати дороговато. О! 6 рублей всего! Шир российский, плавленный! Написано новый вкус! Вкус новый у вас фиговый! Ой-ой-ой-ой! А сырок-то скользкий попался! Ху. Сырок-то на пол упал, а кто-то нагнулся и поднял. А сырок-то не натурал. В смысле, состав у него не натуральный, а вы еще подумали. Даже за 6 рублей не могу. За 11.98 в два раза дружба дороже не натурала. <звы> Ароматизаторов больше положили в этот раз и дороже. Что-то неохота мне такой дружбы. Уж прости меня, сырок. Но ты мне не дружок. Иди, дружи с ненатуралом. Чернослив. Сушеный, без косточки. Консервивант Е202. И рубля 42. Слишком дорого. У меня всего 100 рублей, вы чё? На халяву хоть попробуем. хе Ммм, интересно, а можно чай горячей слюной заварить? <свечес> Батин экспер эксперимент э не удался, как хорош наш вечерок, если есть у нас чайок, но чайка у нас не будет сачок! Состав томатная паста и солечка. И на вкус рубрика Вопрос Дня от Бади. Пам! Если сок состоит из томатной пасты, то из чего состоит томатная паста? Ха -ха -ха. Ну вот с сушками-то не обманешь. Ай, ай, ай. Семеро сушат, на пальчике сидят. Состав сомнительный. 22,99. 250 грамм сушеного хлеба. Барфя берет, Чё-то мне, ребята, плохие. А у нас тут килька в попке шпилька. Ха. Горошек. Ничего не придумал. Торт вафельный, шоколадный. Вечер будет отпадный. Хрен, сушки и кефир. 85 рублей. Осталось 15. Хватит только на сырок. Если будете есть, нюхать не советую. Чтобы в твоей жизни не царил холодок, ешь полезный глазированный сырок. Но не этот. Батя Ван Лав. В вопросе голосуй! Комментарий правильно написуй! И подписку подписуй! И... Лайк свой. Свой. <смех> в смысле, ставь. Ох. Вот же сложная работа у этих блогеров блин. А я тебе говорила? Ой, блин, а мне в туалет надо.